За окном в хрустальной красоте клен дремлет, Ямонька в хрустальной красоте молчит. В сердцу сказочный наряд такой вполне приемле. Морозом красоту деревья утром серебрит. Голубь приусыпился, прижался на балконе, Смотрит и любуется на сказочный пейзаж. Иглы сосен хрусталю подверглись кроны, Будто бы вас сне каком Обманчивый мираж Парк предельно выглядит В морозной обстановке Белка тут как тут в кормушке Что-то знать грызет И синицы с голубями Как обычно по сноровке Все хотят покушать Сегодня им везет Хотя ноябрь кончается на все все уже по-зимнему держи в хрустальной сказке, выглядит теперь приятно глазу, так пейзажу обозримому природой мир, делать сказку точно верь. Куда со все запечатлить, не знаю просто даже, хотя момент такой природа что дала, я напишу стихи, и, может быть, однажды. Оценить может, все стихи мои молва. Вот вечереет, и огни зажглись спонтанно, Вечерняя прогулка вдохновит опять меня. Фару машин, витрины, магазин, все нарядно, Хрусталь деревьев в темноте, Свет падает искря, часами любоваться Можно этой красотой, Что так природа абсолютно наделила. Не подобрать слова получше, Боже мой, смотреть и созерцать на это все так мило, признать, что будет так всегда и так красиво. Надолго эта красота, что не могу сказать? Я просто знаю, это так почти неповторимо природу нам не свойственно пока понять. Любой с красотой, хрустальной ночью или днем. Мне очень жаль, спешить домой мне надо. Я попрошу лишь только Бога об одном. Пускай хранит всю красоту для нас в награду. И песни, что написаны, испяты мною. Охотно люди их потом после меня споют. Жизнь сякает каждого, уход не за горою. Ушедший каждый мир иной найдет себе приют.